Так что перьярный руки, в Oh, Должность моя называется мастер электроосветительного цеха. Работаю в театре 5 лет. Очень мне нравится работа. Работа творческая. Коллектив у нас очень хороший, дружелюбный. Люди талантливые. Актеры замечательные. Давай лучше, поздно. Вдруг пустосбот проболтается. Ты ему не веришь? Так же, как я верю в то, что ты принесешь мне кружку, пива не ни раздискажь да, мы наводим свет, плюс декорации какие-то, это все мы ставим, все это готовим, фонари, очень живой свет, это вот я делал, мы сейчас идем под сценой, только тихо. Малыш Бобби, окажи мне услугу, mm -hmm. не называй меня больше коллегой Биль. А как? Просто Биль. Просто Биль? кого-то больше интересует, э, э, с кем спит очередная звезда и все прочее. Вот эти вот э, э, со, ну, мы соседи, не, не, не, по лестничной площадке не знают, не говоря уже об этом. А это вот, вот такой тесный мир, где друг друга все знают, прощают какие-то э, э, мелочи как и, и, не, и не прощают серьезные вещи. Когда в другом мире наоборот, прощается подлость, знаешь, что человек нечестным, не христианским способом вылез наверх, но это... Это нормально. это нормально. Об этом нельзя говорить. Надо бы поспать. Завтра много тяжелой работы на складе. А? Конечно, конечно. Мы одна, одна семья. Актеры у нас очень душевные люди. Талантливые. А еще заставляли меня пить. Вообще, я хочу сказать, наш актерский состав у нас очень сильные актеры. Вот это не то, что каждый кулисовый балл это хвалит, а у нас на самом деле ребята очень талантливые. Проходите, ребята. Звонит, машины ездят, все вот это, и они останавливаются. И потом, может, опять? Начать сначала. Понимаете? То есть, вот когда есть что, тогда я, я просто забыл. Первые секунды у меня был шок. Когда мир становится наизнанку, вдруг ты понимаешь, что какие-то простые вещи, элементарные, не глубокие люди, не знающие таблицы умножения, оказываются глубже и э, серьезнее и человечнее, чем э, те, кто много знает и много вещает. покажи мне услугу. Если будет успех, то я, возможно, всего через два-три месяца буду так занят на съемках, что писать вам очень часто совсем не смогу. Поэтому, если вы не получите от меня никаких вести с начала лета, не волнуйтесь обо мне. Это значит только, что у меня все хорошо, что я здорово хочу попытать счастье в Америке, чего-нибудь хочу добиться в жизни, чтобы вы и мои родители могли мной гордиться. Привет всем на острове, кроме пустозвона.